Очень много полезных инсайтов. На самом деле сервис для нашего бизнеса – это ключевой показатель качества работы компании, потому что мы занимаемся продажей авиаконтента, отельного контента и страхования. Как раз вот те примеры с Евростаром, которые привел Хемиш в отношении того, что продается не билет, а продается непосредственно то впечатление, которое клиент получит от своей поездки – это крайне важный такой момент в понимании, и командой, и э, руководством, и акционерами э, подхода к бизнесу. И это, я считаю, что такой важный момент э, как бы поиска вот этих инсайтов как внутри команды, так и э, со стороны клиентов, где клиент-центр э, как бы основы получения информации.